всем привет с вами на канале дети синдром дауна творчество и жизнь в этом видео я вам расскажу какие нам понадобятся инструменты и материалы для борецкой росписи ой чуть не забыла подпишись на канал поставь класс от этому видео и нажми на колокольчик чтобы не пропустить ни одного видео или урока на моем канале а мы поехали ну что ж, сегодня мы с вами узнаем, какие э, инструменты и материалы нам понадобятся в борецкой росписи. Конечно же, как без этого э, в борецкой росписи вообще в, в онлайн-школе росписи. Это бумага, без нее никуда. Дальше. Карандаш простой, хорошо наточенный. Стирательная резинка. Вот у меня вот такая вот маленькая уже. Дальше линейка обязательно. Кисточки. Двоечка, и единичка или нулевка. Я использую для разживки, нам понадобятся тонкие кисточки. Я использую нулевку. Вот такие вот кисточки нам нужны одна потолще, другая поменьше. Дальше понадобится циркуль, обязательно. Ну и, наконец, наши красочки. Краски какие? Вот обратите внимание, что борецкая роспись она отличается от пермогорской росписи, но они похожие. В борецкой росписи гораздо больше цветов, чем в пермогорской. Но есть и одинаковые цвета. Ну что ж, зеленый цвет нам понадобится. Красный красного будет очень много, желтый и оранжевый, а также коричневый цвет. Вот наши красочки. Ну, вот, как обычно, стакан с водой влажные салфетки, чтобы не, не испачкать лист бумаги или саму работу. Ну вот, все инструменты, материалы вы уже знаете. Приобретаем все то, что для брезкой росписи вам нужно. И будем начинать работать. И точно, чуть не забыла, как всегда, отличное, хорошее настроение когда мы будем с вами работать над нашими рисуночками. Вы не переживайте, у вас все получится, если будете смотреть мои видеоуроки. Ну что ж, всем нам удачи, творческих успехов и всего хорошего! Ну что ж, всем большое спасибо за урок, удачи нам в Борецкой росписи, всем отличного, хорошего настроения и всего хорошего! Всем пока!